Джон Нортон Лавбору, 1832-1924. Вопросы для брата Лавбору. Брат Уайт, я хотел бы передать или переслать следующие вопросы брату Лавбору для объяснения в Аджел Агаю. Вопрос: Какие у вас есть серьезные возражения по доктрине о Троице? Ответ: У нас много возражений на которых мы можем настаивать, но, учитывая ограничения во времени, мы сократим их до следующих трех. Это противоречит здравому смыслу. Это противоречит Писанию. Корни этой доктрины в язычестве или мифологии. Один не очень-то совместимо со здравым смыслом утверждать, что три существа — это одно, и одно существо — это три, как некоторые объясняют называя Бога триединый Бог. Если Отец, Сын и Святой Дух, каждый из них есть Бог, то это уже три Бога, ведь трижды один не один, а три. Но, как утверждают тринитарии, они есть одно целое, но не одна личность, а три. Два, это противоречит Писанию. Ведь едва ли не каждый отрывок из Нового Завета, который упоминает об отце и сыне, служит поводом говорить о том, что отец и сын представлены здесь как две отдельные личности. Одной семнадцатой главы Евангелия от Иоанна достаточно, чтобы опровергнуть доктрину о троице. Около сорока раз в этой главе Христос обращается к отцу как к личности, отдельной от него самого. Его отец был на небесах, а он на земле. Отец послал его, он дал Сыну тех, которые уверовали. Затем Иисус должен был пойти к Отцу. В этом самом свидетельстве Он показывает нам, в чем состоит единство Отца и Сына. Это то же самое, что и единство членов Христовой Церкви. «Да будут все едино, как ты, очи, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что ты послал меня». «И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино» Иоанна 17, 21, 22. Одно сердце, и один дух, и одна цель во всем, согласно плана, предназначенного для спасения человечества. Читайте 17 главу Иоанна и поймете, что она полностью опровергает доктрину о Троице. 3. Если мы верим в эту доктрину и читаем Писание, то должны поверить, что Бог послал самого себя в мир, умер, чтобы примирить с собой мир, воскресил самого себя из мертвых, вошел к самому себе на небеса, ходатайствует перед самим собой на небесах, чтобы примирить с собой мир и является единственным посредником между человеком и самим собой. Согласно учению тринитариев, ничто не заменит человеческой природы Христа как посредника, Согласно Кларку, человеческая кровь может показаться Богу не больше, чем кровь свиньи, смотрите комментарии на 2 Царств 21.10. Мы также должны поверить, что в Гефсимании Бог молился самому себе, чтобы, если возможно, Он пронес чашу мимо самого себя и тысячи подобных бессмыслец. Внимательно прочитайте следующие тексты, сопоставив их с идеей о том, что Христос Всемогущий, Вездесущий, всевышний и единственный самосуществующий бог иоанна 14 восемь семнадцать три три шестнадцать пять девятнадцать пять двадцать шесть 11 пятнадцать двадцать девятнадцать восемь пятьдесят шесть 38 марка 8 32 луки 6 12 22 69 24 девять матфея 3 семнадцать двадцать семь 46, Галатам 3, 20, 1, Иоанна 2, 1, Откровение 5, 7, Деяние 17, 31. А также Матфея 11, 25, 27, Луки 1, 32, 22, 42, Иоанна 3, 35, 36, 5, 19, 26, 6, 48, 35, 36, 14, 13. 1 Коринфянам 15, 28, и так далее, и так далее, и так далее. Четыре слова «троица» нигде в Писании не встречается. Основной текст, поддерживающий это учение 1 Иоанна 5, 7, и то он является позднейшей вставкой, интерполяцией. Кларк поясняет, из 113 манускриптов этот текст отсутствует в 112. Он отсутствует в манускриптах, написанных до X века. Впервые он появился в переводе с греческого и был опубликован в Вульгате в 1215 году. Комментарий на 1 Иоанна 5 и пометки на полях. 5. Корни Троицы в мифологии и язычестве. Вместо того, чтобы указать нам на место писания, доказывающее их Троицу, нам указывают на трезубец персов и утверждают, что через этот символ персы были призваны постичь учение о триедином Боге, и что, если персы должны были принять истину о триедином Боге, то принять ее они должны были от божьих людей, при помощи персидских традиций и преданий. Но это всего лишь предположение. Определенно, еврейская церковь не могла поддерживать такую доктрину. В высказывании господина Самербелла, мой друг, который посетил Нью-Йоркскую синагогу, спросил у Равина, как объяснить слово «Элохим». Священник-тринитарист, стоящий рядом, сказал «О!». Это слово указывает на три личности Троицы". Тогда еврей приблизился к нему и сказал, что тот не должен более упоминать это слово, иначе они заставят его покинуть помещение, так как непозволительно произносить имя чужого бога в синагоге, Дискуссия между Саммербеллом и Фладом о Троице, страница номер 38. Мильман говорит, что идея Троицы мифологична, история христианства, страница номер 34. Доктрина Троицы была привнесена в Церковь приблизительно в одно время, что и поклонение иконам, и учреждение Дня Солнца, Воскресенье, и является видоизмененной верой персов. Прошло около 300 лет от времени введения доктрины и до ее превращения в то вероучение, которое мы имеем сейчас. Начало было положено в 325 году нашей эры, а окончательное утверждение завершено к 681 году. Римге Бона Мильмана, том 4, страница номер 422. Доктрина была одобрена в Испании в 589 году. В Англии в 596 году, в Африке в 589 году, ГИБ. Том 4, страница номер 114, 345, Мильнер, том 1, страница номер 519. Продолжение следует Джон Нортон Лауборо, 5 ноября 1861 года, Ревью энд Геральт, том 18, страница номер 184.